пик цветения пионов я в прошлом году поменяла пионы у меня здесь так росли <рошли> росли дворняжки какие-то а тут вот а, поменяла и уж очень очень они хороши как вот, вот, огромные розы вот бордовых не было появились бордовые пионы очень и очень красиво они распустились и показывают себя вот у меня первый год. Это вот розовые пионы. И вот будут здесь еще такие малиновые. Прям вот видно, что он распускается. Ой, ну, красота, конечно, что говорить. Красота. Красота, красота. Насыщенный, яркий цвет. Пионы с удивительным запахом. Когда зацветает пионы, все, я так и думаю, наступило лето. Это беленькие пионы мои, красавицы, сидят. Вот они какие. Ах ты, какая же это прелесть. Все, зацветают пионы, наступило лето. Наступило лето, это правда. Вот оно, долгожданное цветение пионов. Спасибо нашей природе-матушке, что создала такую дивную-дивную красоту, которой можно полюбоваться, которой действительно вот ни с чем не сравнится, до такой степени хорошо смотрится все и радует глаз. Пионы отцветут, отцветут, понятное дело, и у меня вот здесь Становится строчка капуст Нет, декоративная эта капуста. Уж очень она мне понравилась в прошлом году. Она у меня цвела прям до глубокой-глубокой осени. Даже уже зима наступила, и она у меня все цвела и цвела. И нынче я вот тут перед пиончиками посадила грядочку капусты декоративной. Она еще только поднимается. Видите, какая она тоже милашка-очаровашка. вот Нынче сорт я посадила очень ну, какой-то необычный бордовый такой будет бордовые листья если они так разовьются распустятся и вообще будет очень красиво и пачки купила я декоративной капусты и вот из одной пачки вот только видите какой сорт вот совершенно он отличается вот она одна тут зашла, такая красотка. Вообще действительно наступило лето, наступило лето, цветы распускаются, жизнь нас радует. Мои такие ромашки, которые само посевом сходят уже много лет сидят так просто. Это у меня такая огородная ситуация вдоль забора. Здесь у меня стоит бегония, московка. Но вот этот коврик, ой, ну это какое-то чудо! Как он душисто пахнет, какая-то красота. Смотрите, вы только посмотрите. А вот когда я его сажал, я думала, ну что это такое, так какая-то смешная зелень смешное зелень. Тут у меня Алису, Тут вот заячий хвостик называется. Это у меня вот так вдоль забора в огороде. Вот такое вроде бы место было у меня непригодное ни к чему. Я его сейчас привела в такой какой то соответствие. И вот так вдали у меня там пионы. Как-то цветы везде у меня. Вот грядка пионов. Пионы отойдут и там у меня будет сидеть декоративная капуста. И вот здесь вот тоже. Настурция. В тазике. Настурция. Василек. И василек. Бархатцы. Кольмусы маленькие. Я так думаю, все, лето началось. И первое, о чем думаешь, когда цветают пиовны, да, да, вот оно, лето. Я так рада тому, что поменяла я сорт пионов. Я не знаю, как его дали. Как он называется, Просто мне его дали. дали. Одна дама продавала свой сад и сказала, что ну, все равно все под бульдозер, новое хозяева. Поэтому забери-ка ты их себе. И пусть они у тебя растут здесь у меня поселились мои новые пиончики красотища прям красотища цветы вот повсюду у меня смотрите какие очаровательные это кажется, не ромашка что-то что-то наподобие ромашки это тоже какие красивые косточки сидят уже большие прям большие заборчика и совсем скоро цветет плетистая роза она уже начинает распускаться посмотрите как много бутонов вот вверх поднимается до забора сажали только в прошлом году эту розу вот видите, уже уже вот там цветочки Такая прелесть самый пик цветения наверное уже то еще не сейчас он будет попозже но я обрадовалась когда увидела розочка-то, розочка-то растила вот она. молоденькая, только в прошлом году посадили этот кустик и мне очень нравится вот этот солнечный цветок вербиник, хотя он, конечно, несколько агрессивный мягко сказано, несколько агрессивный да. Вот. но он очень красиво цветет я люблю его ставить дома в букеты. Вы посмотрите, какой красивый действительно солнечный цветок.